Родилась-то я вот в первом году, значит, мне было, по сути почти 12 лет где-то, вот. Ну, конечно, мы еще были маловаты, что там говорить, не восприняли, знаете, что это что-то ужасное. Войну хорошо помню, помню военную Москву, конечно, все эти дирижабли, все эти прожектора над Москвой. А так вообще помню э, идущих немцев, э, пленных по городу по-нашему, работали много пленных, я в сорок девятом году закончила школу, вот, школу хорошо закончила очень, да, вот, и выбор был, куда поступать. Вначале, я не собиралась вначале медицинский, но так как я спортом занималась, меня уговорили, если можно сказать, из медицинского это самое, института. И я вот пошла на педиатрический факультет, все 66 лет. По-моему, 66, наверное, так я как-то считала. Может, сюда-сюда полгодика. Вот, работаю педиатром, не меняя профессии. Мне больше нравилось акушерство. Но так как муж-то военный, а там нужны только терапевты-педиатры во всяких гарнизонах, там не нужны акушеры. Поэтому я пошла по педиатрии на шестом, шестой год обучения. И так, как, так уже и пошла. Ну, и у меня полный контакт, взаимопонимание, так что детей люблю, и дети меня вроде бы любят. Я никогда не прекращала работать, никогда. Вот до настоящего времени, до сегодняшнего дня. Вы знаете, не делать людям плохого не надо замаливать грехи, да, это одно. Жить по совести, как говорится, и радоваться каждому дню.